На Телеканале УТР новости в студии Анна Космина. Здравствуйте. Украина отмечает День международной солидарности трудящихся именно 1 мая в 1886 году американские работники организовали страйк с требованием вести восьмичасовой рабочий день. Акция закончилась кровопролитием, и через три года парижский Конгресс Интернационала принял решение отмечать 1 мая как День памяти о протесте. В Украине традиционно 1 и 2 мая выходные дни. Во всех регионах проводятся митинги в честь праздника с Международным днем солидарности Украинцев поздравил президент Виктор Янукович. В своем обращении глава государства высказал убеждение в том, что каждый работник имеет право на достойную зарплату и социальную защиту. Поэтому провозглашенные реформы, которые начали осуществляться в стране, станут основой экономического роста и улучшения благосостояния граждан Украины. Первомай традиционный день для митингов и демонстраций. Его отмечают как пролетарский праздник солидарности больше 140 стран мира. Массовые акции проходят и в Украине. На столичном праздновании побывала наша съемочная группа. Крещать их в красном от Бесарабки до площади независимости. С коммунистической символикой по главной улице столицы прошли представители Компартии Украины. Кто в футболке с изображением советского символа, кто с красной лентой или флажком, а некоторые даже с портретом вождя пролетариата. Киевляне отмечают День труда в сердце столицы, на площади независимости. Радуются выходным и отмечают. Раньше праздник был более масштабным. Сегодня мало кого удивишь парадом. «Праздник труда, который мы гордились раньше, отмечали. Сейчас немножко уже позабыли». «Для нас это очень большой праздник. Молодость прошла, комсомол, пионерия комсомол. Я думаю, что работаем на пенсии, еще работаем». А вот партия объединенных левых и селян собрала однодумцев, чтобы в день трудящихся почтить память Тараса Шевченко и Михаила Грушевского, великих героев Украины. Работать украинцам нынче непросто, говорит лидер партии Станислав Николаенко. Ведь на сегодняшний день около 15 миллионов наших соотечественников работают в Украине. И почти 7 миллионов ищут лучшую работу за границей. В нашей стране необходимо создавать более достойные рабочие места. День международной солидарности трудящих Украина отмечает в непростых условиях. Уровень эксплуатации достиг своего пика. Из 8-часового рабочего дня человек работает на себя 40-50 минут. На человека выделяется лишь 28% ВВП. С этим нельзя мириться». В целом, говорят, организаторы проведения массовых мероприятий, посвященных Дню солидарности трудящихся, запланировано в 328 населенных пунктах, где инициаторы планируют собрать более 260 тысяч участников. Анна Золотаревич, Анна Космина Мельник, новости УТР. В Украине прошел закрытый показ фильма «Матч» совместного российско-украинского проекта. Киноленту посвятили футбольному матчу смерти 1942 года. Команда «Киевского Динамо» сыграла тогда против немецких оккупантов. Больше о фильме знают наши корреспонденты. Главный вратарь «Киевского Динамо» и сборной СССР Николай Раневич, которого играет знаменитый российский актер Сергей Безруков, счастлив как на футбольном поле, так и в личной жизни. Его возлюбленная женщина, учительница немецкого языка Анна, российская актриса Елизавета Боярская. Их любви с пройти через множество страданий, которых принесет им война. Вы знаете, действительно ну, много героев и много событий. Невозможно было построить эту историю по-другому, потому что это история коллектива людей в конечном счете целого народа. Понимаете, определенный момент. Поэтому это больше напоминает кинороман. «Любовная нить» не главная в фильме. В основе киноленты – реальный футбольный матч смерти. В 1942 году «Киевская Динамо» сыграла против немецких фашистов. Киевляне осмелились выиграть, за что их расстреляли. Интересно, что на съемочной площадке спортсменов не было. На футбольном поле играли исключительно актеры. Вот эти ребята, которые... В основном все ребята, которые были в «Динамике», вот эти вот ребята, артисты, это профессиональные артисты, это не футболисты, это артисты, которых научились за три месяца играть в футбол. Вы посмотрите, как они играют в футбол, это артисты, а не футболисты. За три месяца подготовки. Меня тренировали отдельно. Снимали фильм в Харькове и Киеве. Финальный матч состоялся на футбольном поле под Киевом в Василькове. В украинских кинотеатрах фильм можно увидеть уже с 1 мая, а после кинопроката матч покажут по телевизору, правда уже как четырехсерийный фильм. Анна Золоторевич, Анна Космина, Екатерина Сметана, Алексей Кольней, новости ТР. Впервые в Киеве прошел международный турнир Кубок Содружества Косики Карате. Юные спортсмены, самому молодому из которых 6 лет, поражали своей недетской выдержкой, концентрацией и жаждой победы. Каратисты из Украины, России и Азербайджана снова доказали, что спорт и дети – синтез важный и полезный. Международный турнир Кубок Содружества «Косики каратэ», который прошел в столице впервые, собрал юных спортсменов из Украины, России и Азербайджана. «Косики карате это поистине демократическое направление в мире боевых искусств, потому что в соревнованиях могут принимать участие практически любые школы, стили и направления. Мы проводим международный, как сегодня, турнир, показав всем истинную технику косики карате. Чем отличается косики карате от других видов? Значит, это работа в полный контакт, за слабые удары не дают оценок. Работают голыми руками. Значит, экипировка у нас фирмы Mitsubishi, разработка, очень прочная. Значит, ну, также и есть значит такие ограничения как удары в затылок которые приводят к серьезным травмам и удары ниже пояса значит но ну, это во многих федерациях арсенал техники по косике карате это работа на броски подсечки здесь присутствуют приемы дзидо некоторая айкидо дзюдзюсу Марина Кузьмина, почетный президент Ассоциации «Косики карате» Киевской области. Очень гордится и радуется таким турнирам, поскольку прежде всего видит в них воспитательную функцию. Вопрос, чем занять ребенка, очень актуален сегодня и во все времена. А занятия спортом дисциплинирует и воспитывает подрастающие поколения. По-прежнему основная миссия воспитателя в нашем обществе, к сожалению, принадлежит женщине, потому что наши мужчины в основной своей массе заняты добычей денег и заработками. Поэтому вот подобный микс женщины и каратекосика он, в общем-то, достаточно естественен, потому что тут занимаются наши сыновья, вот тут, в общем-то, занимаются наши дочери, пусть не дерутся, пусть там изучают какие-то каты, занимаются. Бунтаем. Но при всем при этом они ведут здоровый образ жизни. Они проводят большую часть времени на тренировках здесь. И в общем-то это все способствует в первую очередь тому, чтобы дети не были на улице. В Украине этот вид спорта начал развиваться не так давно. Но наши спортсмены уже демонстрируют достойные результаты на турнире. В Киеве занимая немало призовых мест. Юные каратисты говорят, этот вид спорта помогает им в повседневной жизни. Потому что... Там э, сила становится э, ну, становишься сильным и терпеливым. Я буду на соревнованиях, э, чемпионат мира, ну и разные соревнования там будут еще. Мне нравится, что если вот, например, кто-то тебя обидел, э, можно защититься. Мне нравится спорт. Э, потому что там можно много всего научиться. Тренеры каратокосики уверяют, кроме здорового образа жизни, этот спорт воспитывает положительные качества характера. Быстро концентрироваться, уважать старших, контролировать эмоции и поведение. Каждый ребенок – это личность, и к этой личности нужно найти подход, потому что кто-то понимает с полуслова, кто-то не понимает с полуслова. Прежде всего, это показ, рассказ, конечно. Ну, с детьми нужно дружить, их понимать и любить, наверное, чтобы, чтобы достичь какого-то результата. Работать, чтобы совершенствовать характер, защищать справедливость, воспитывать старательность. Божие правила поведения и воздерживайся от агрессии. Это основные принципы карате, которые вполне применимы к реальной жизни. Юлия Война, Анна Космина, Оксана Чужих, Перканчар, Новости УТР. На этом у меня все. До встречи на телеканале УТР.